<с1> <с2> Что он делает? Сэм, хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Little Nightmares 2. У нас это третий уже эпизод. И мы с вами познакомились в прошлой серии с очень стрёмным монстром-учительницей. Вот, вот она, кстати, заходит в библиотеку. И у меня сейчас такие флешбеки про библиотекаршу из Don't Starve. Да, мои преподаватели также лекцию читали. Я ни хрена не понимал. Аккуратненько. Аккуратненько. Опа. Уй. Уй. Мы можем толкать эту лестницу. Я уже понял. Она же слышит, да? Она услышит. Или нет? Всё. Хорош. Тихо. Чуть не а, Скорей! Нет! Нет! Тихо, тихо, тихо, тихо, О, как я не был готов к этому. Ну я справился, справился, блин. Скуда? Наверх, вниз. Право! Почему ты, блин, не плачешь право? По веревочкам. Нет, надо наверх просто ползти. А я думал, можно по веревке будет вбок. Вот здесь можно вбок. Мама, мама, мама, мама! Вниз! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Быстрей! Тихо! Я не готов. Наблюдаем за ней. Меня здесь нету. Куда мне? Куда мне? О, Ой, дедушки! Стоп! Так. Накал. Накал страстей. Так, выдохнули. Она меня каким-то образом увидела. Куда мне? Может быть, мне нужно туда, откуда она пришла? А, надо было просто спрятаться. Окей. Все, Евгений, спать сегодня будет очень плохо. Так и вы обманываю. Я хорошо сплю. Я люблю ужасы. А, нет, ну нельзя. Я люблю хороший хоррор. Куда мне идти теперь? Куда мне идти теперь? О, Нет, по этим книжкам мы не можем. Может быть, обратно наверх? Сюда? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет мне сдается что надо просто взять и допрыгнуть а, допустим двинуть вот этот ящик да кстати вон там есть коробочка в которой можно спрятаться Ах, царапаем эти доски ну О, прям как будто в кабинет директора иду. Такой же стрём. Кто поджигает урны? Ч -ч -ч. Очень тихо. Конечно понял он допер, он молодец, он смешляв, он видит замочную скважину, начинаются математические вычисления, расчеты длительные сложные, b квадрат минус 4 c, гипер было, а, все, все, что я знаю по математике. <с> Погодите, призрак, всосись в меня, всосись в меня, молодец. Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, я зачем это сделал? Я вижу бутылку и хочется сразу ее скинуть. Но это нужно. Это нужно. Я привлек внимание к проблеме. И теперь взрослые задумаются. Время. Без 10.6. Стоит ли доверять этим часам? Эти огромные шахматные фигуры. Чего? А, давайте мы его поставим. Это ладья. Не, не не не оставь, оставь, оставься Я понял, для чего ты нужна Я просто на тебя залезу Ага Сейчас Опять математические сложнейшие вычисления Начались у меня в голове Король. Сдается мне, нам нужно поставить ему мат. Но если это будет ладья, мат мы здесь ему сразу не поставим. Ему нужно королеву. Смотри, там меч лежит деревянный. Нужна королева. Я думаю, его нужно сюда поставить. Хрен куда уйдет. Нет, он может уйти. Вот если он сюда уйдет... И сюда может уйти. Так, значит, это не подходит. Так, нет, сюда он не может уйти, учитывая, что вот она ладья. Но ладью это съедает конь. Я вообще правильно делаю, что играю в эти дурацкие шахматы сейчас... Не, они не дурацкие. Они, это прикольная игра. Давайте попробуем сюда поставить. Я думаю, чтобы решить эту головоломку, мне нужно как следует выпить. Здесь сюда бутылочка. Все, не решу. Черт. Как же Как видно. Давайте думать. Сейчас... Ладья угрожает королю Король, в свою очередь Такой Хе -хе -хе, Не тут-то было Он может, что сделать Ему, кстати, еще и королева угрожает О такой он говорит, в Сюда, в сторону И все плевать ему Он может вот сюда отойти, ему плевать Он может вот сюда отойти И ему ничего не угрожает Соответственно, это плохой вариант но, если мы поставим вот сюда королеву, например. Сейчас ему нужно делать какой-то ход. Сюда может и сюда может. Офиговая какая-то ситуация. А если мы поставим королеву сюда, то ее сжирает конь? Чем больше я говорю вслух, тем хуже мне думается на самом деле. Так, королева. Вот сюда поставим ладью. Или слон в простонародье. Может быть, еще какой-то фигуры не хватает? Стоп, может быть, реально еще какой-то фигуры не хватает? Давайте посмотрим. Да, мы же дальше не прошли. Снимайся, только ерундой. Так. Что-то там... Ага. Да, не хватает еще одной фигуры, во-первых. Вот она. Ну ничего, Евгений сначала подумал, а потом подумал лучше и нашел решение. Итак, здесь королева, ладья, все, все очень просто. И еще не объяснили, на самом деле, какой... Чей ход-то сейчас. Судя по всему, ход за белыми. Окей. Прятается, нет? Включился свет. Это рычаг. Как еще собачка, да? Судя по всему, там детеныши какого-то держали. Да, ключ. Забирай. Вроде нормально бежал. Ключ взял? Нет, не взял. Это, знаете, проблема такая, что я и в квестовых комнатах себя веду. Я слишком странные решения нахожу для, для головоломок. Чертовски странные. Что с меня, как правило, угорают просто. Мне ж неловко. И надо такие смешные варианты... Я придумываю любой вариант, кроме верного. Вот всегда почему-то так получается. Я не знаю, как это так работает. Но мне кажется, что меня пытаются обмануть. И слишком простое решение. Это... Это подвох. А еще мне нужно очень четко понимать правила. Иначе я не понимаю, можно ли делать то или иное действие. И здесь тоже я такой вижу, так, хорошо, шах шахматы, я начинаю играть в игру. Начать думать, чей сейчас ход. В этом весь я. О, столовка. Школьная столовка, моя любимая. мое просто самое, муа, топчик. Я понял, куда нужно. А где гарантия, что сейчас с той двери никто не выйдет? Какая-нибудь мразота. Что там за окнами? Я вижу, что-то там... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Все, поверь, поверь, поверь. Да, да, полезли, господи. Язык заплетается. Мать моя, перечница, я люблю перец. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, по башке. Кто вас спустил в столовую? А, они моют сосисками? О, мой год! Да как вас бить-то? У меня первый раз как-то получилось, но сейчас почему-то никак. Мне придется по-любому с ними сражаться. Ладно, you're Вот, как-то сейчас получилось. Как только он тормозит, вот, есть. Ты жива? Нет, все, умерла. <гас> Тебя я не заметил, умри, пожалуйста. Ох, как я мой, нифига. Снизу прям, вот так вот. Куда? Наверх, что ли? Мне нравится, музыка продолжается-то. Экшн. Вот там, мальчики. что не делают? Мразоты! Мразоты! Зачем? Надо было половник оставить у себя. А, не заново биться. Посраки, по горбу своему получил. Все, тайминги ясные. Давай, спускайся, уродец! Спускайся, уродец! Получай! Я не могу пройти. А, может быть мне бросить? Ладно, давайте бросим половник. Так. Побежали тогда. Побежали! Так, не торопиться. Надо понять, что тут делать нужно. Я думаю, мне надо просто подойти и взять... Убить этого мальчика. Точно! Ну, сейчас мне надо сначала победить. У него же голова у последнего отлетела особым образом. Значит, мне нужно просто одеть ее на себя. Прощай, пакет. Здравствуй, голова мальчика. Ладно. Это все, просто освободись от этого бренного мира. Так, девочка. Да, блин, как так? Хорошо. И ты теперь, давай. Мне нужна твоя голова. Б чего? Чего? <смех> Никто не застрахован от багов Паловником тебе тоже получи По голове аду ну иди сюда Габдо собачий чего вот тебе Давай, все, ты Вот так Мне нужна твоя голова Покажи лица Все Я свой, самый свой Ничем не отличать от вас Такой же долбанутый такой же в край дебильный, здорово Э, не толкай меня Ну, хотя ты же дебильный, как и я Абсолютно Такой же псих Такой же неуравновешенный, вообще Да, я даже не обижаюсь на тебя За то, что меня толкнул Ведь я такой же болен на голову У дырявая, боже У вас-то хотя бы лица целые Это прямо реально обычная школьная столовая Ничего удивительного Кто там под парт сидит? Самый лузер Понимаю тебя, понимаю, таким же был Тихо, тихо, тихо, тихо Ты что на меня Чанс картошка картошкой чуть не уронил Ну ты даешь Мы с тобой за одной партой сидим А, картошкой в меня кинули Все, вычмаривайте друг друга Молодцы, все правильно В школе так принято Мы же животные омерзительные И я такой же, конечно же Эй, привет, как дела? Короче, все. Стоп, он сейчас уронит, да, это люстру? Тварина такая. Сейчас уронишь ведь. О, Мой пакет! Хочу пакет обратно. Блин, как здесь круто. Какая классная школа. Очевидно, это какая-то дорогая частная школа. <с> Просто самые эталонные цивилизованные дети. Ох, как мягко разбилось. Нет, нам нужно наверх. эти баночка. Вставь. Оу. Вот здесь было громко. Вот сейчас я боюсь, что я каким-нибудь неправильно буду управлять, и он у меня упадет. Кстати, здесь доска сейчас будет перевешиваться, да? Нет. А должна была, по идее. Сейчас мне надо. Погодите. Вот сюда, да? О, майга! О, майгад! Фух, сообразил. Сориентировался. Молодец. Мозги. Это мозги, которых у детей нету. Так, давайте просто вот сюда поставим. Не хочу разбить такой классный мозг. Поставь. Ну, бывает. Одни мозга меньше. Для школы это, очевидно, не приоритет. Угу. Угу. А, ну да, мозг Он мне-то и нужен на самом-то деле Какой классный, приятный Как антистресс прям Мозг помог мне открыть и решить эту загадку Помог мне открыть эту дверь Она спалила, услышала под Пешком под стол зашли Лягушечки А, какие лягушечки а, Месивый из лягушечек Это я люблю Даже движения такие странные, такие нечеловеческие. Быстрее, Евгений, с пакетом на голове залазь под стол. О, честно, спарывать начнет их. Все во имя науки, да? А, нет, нет, нет, нет, нет. Вот здесь. Быстрее! Ну, проходи! Она меня увидит здесь, интересно? Когда, когда это случится? Смотрите большие мозги, огромные лапы я понял, мне нужно на парту как это, вот плохо, что мне нужно... Блинушки, блинушки, блинушки, блинушки. Она голос свою будет вытаскивать? Шею удлинять, нет? Спалила меня мразота. Как? Мне нужно идти прямо по краю. Ой, как мы близки тихо такой бертушки тихо рискнем рискнем блин Под, под скамеечку Она увидела Увидела меня Тварина а, Все заново хрена ты толкаешь? <Слышко> Ладно, это, блин, это очень жестко. Что-то сейчас он не так управлялся, как я хотел. У меня был другой план. Так, тенюшку встали. Идем... Она вставляет органы обратно. Умница. Нет, идем. Хорошо, она не, не спалила меня. Сейчас нападет, смотреть свой микроскоп. Хорошо. <noise> О, Вытащила все-таки меня. Я не помню, что там еще было. Вот можно под скамейку, по идее. Но под скамейку она меня сразу видит. Так, хорошо. Оп. Не торопимся. Она меня быстро спалит. Оу! Оу, Блин, а что же делать? Мне кажется мне нужно как-то прыгнуть тайком, да? Ой Скользкий уже, я столько раз здесь лез, уже потно Мне кажется надо как-то прыгнуть так, чтобы она не спалила Тихо, тихо, тихо. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, стой на месте. Попробуем без разгона, просто. <пусть>, Пусть отойдет, я не знаю. Мне кажется, она должна сейчас отойти туда чуть подальше. У меня будет больше времени, чтобы... Решить, что делать. Да! Надо просто тихо делать все. Просто супер тихо. Вот она тактика. То есть у меня изначально не было шанса. Как только она меня спалила, все. Кранты мне. Все, спаслись. Теперь вниз, да? Прыжок веры, блин. Опа! fight. Бери. Бери, чтобы файт. Валда. А я могу ее взять. Она не берет сериал. Ладно, просто идем. Окей. Хорошо, я понял. Да блин, под сраками задела. Давай. Оп! Да, дальше-то что делать? Кувалда не берется. Ать-а. А. Берись кувалда. Она не, опять не берется не понимаю. Ладно, игра только вот сейчас, она даже в стадии еще как бы предрелизной, поэтому, может быть, еще какие-то баги не пофиксили. Стараюсь как могу. Ну, иди, иди, иди сюда. Давай. Во, что это? Ну да, видите, я просто подпрыгиваю, вместо того, чтобы ударить. Это просто вот, но ну, ничего не поделать здесь. Так, девочка закончила свою жизнь следующий следующий кто там следующий О. ладно Ну Тут немножко вот Сложнее, когда вот так вот э, Такой ракурс, камера отсюда спереди Нас снимает Чуть-чуть да, да, ближе Так как тебя бить? Как тебя бить? Девочка моя Когда начинает только пытает, э, Как сказать, заряжать атаку И пытаться прыгнуть на меня, надо бить Это я и делаю, вот Иногда получается, надо нет Ну вот почему сейчас не получилось Но ну, то же самое сделал Здесь как-то в этом выпуске у нас очень много вот таких моментов Где мы застреваем Из-за того, что ну, не совсем понятно, как играть-то Вон он сидит сверху Только сейчас его увидел Ладно, давайте чуть-чуть подождем Вот Чуть-чуть дать больше времени ему Просто иногда это чуть-чуть больше времени Означает для меня смерть Ладно Вон он стоит. Ага, я тебя вижу. Воу, тебя я не заметил. К тебе я не был готов совсем. Вот. Сейчас ему дал чуть больше времени, и это для меня плохо. Играем заново. Да просто подумали. Тихо. Как только начнет. Отлично. Следующий. Тут тоже будут сюрпризы. Доска, например. Стоп. Да, да, да, да, да. из-за двери я сообразил, смекнул. Дурджатское ведро. Ой! Шестая! Так, вот так сделано. Привлечь внимание. Сейчас они ее... И сейчас мне это... Вот, вот они всегда по-разному. Вообще всегда. <смех> Что он делает? Как ты смел? Слушай, может быть, тут есть какие-то Разновидности врагов И кто-то чуть-чуть дальше может прыгать Кто-то чуть ближе Давай, ладно Сейчас нормально А сейчас ненормально Ну-ка иди сюда ну-ка, иди сюда Фух Ты жива, ты жива ведь, да? Как-то надо тебя снять Сейчас придумаем Нет, здесь нужна сила двоих Сила двоих А, стоп Кувалда в помощь Зачем развязывать, если можно сбить Просто эту доску, аккуратней, сейчас все будет Окей. Береги голову Ты жива? Это мы. Это я. Я. Мы. А кто мы? Идем. Я знаю, тебе много пришлось пережить. Да и мне тоже. Но мне кажется, со школы покончено. Поможешь мне здесь? Со школой покончено. Либо мы переходим во второй класс. Сейчас сломается. Нет, не сломалось. Окей, пианино. Что ж, узнаем, для чего это пианино в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если понравилось, то ставьте лайк, пишите ваши комментарии, вступайте в мои соцсети, ссылка на которые будет в описании. Если понравилась футболка, заходите на мой сайт, где продается мой мерч. Огромное всем спасибо еще раз, друзья. Просто кайфую. Вот сегодня я прям кайфую записывать видосы. Я так рад, что мы наконец-таки с вами снова вместе. Поверьте, будет очень-очень много всего прикольного на этом канале. Могут быть, еще какие-то каналы будут созданы, кто знает. В общем, следите за развитием моим и развитием этого канала. И сами развивайтесь, друзья. В первую очередь, сами развивайтесь. Я очень горжусь тем, что мое сообщество одно из самых талантливых. У меня столько художников, столько композиторов, людей, которые графикой занимаются, из подписчиков. И я прям дико горжусь. Тем, что у нас такое комьюнити офигенное С вами был Юджин, друзья, увидимся скоро И всем пять!